Всем привет, с вами Инан Морган, и сегодня у нас распаковка камеры из ленты за 1000 рублей. Она мне показалась очень дешевой для экшен камеры и я решил купить и посмотреть, насколько это хорошая камера. Обещают то, что она может снимать в Full HD, обещают водонепроницаемый корпус, сейчас проверим на то какое качество у нее съемки и может ли она действительно снимать под водой вот так вот открываем коробочку аккуратненько аккуратненько на случай того что если я захочу вдруг ее вернуть но посмотрим так вот она у нас инструкция ну, инструкцию мы особо разглядывать не будем. Здесь у нас показана комплектация. Написано, что с карточки памяти 32 гигабайта. Она может снимать 8 часов. С картой памяти на 8 гигабайт может снимать 2 часа. Вот сама камера в водонепроницаемом кейсе. Это у нас ремешки. Ремешки для крепления камеры на голову, на плечо. Куда угодно можно прикрепить ее с помощью ремешков. Ремешки синтетические выглядят довольно прочными. Ну, сложим их обратно в полиэтиленовый пакетик. Сейчас нам они не понадобятся. Сейчас ее крепить никуда не будем. Здесь у нас стальной канатик, тоже, наверное, для крепления. Если кто-то знает, для чего стальные канатики нужны, пишите в комментарии. И двухсторонний скотч, для того, чтобы ее можно было прилепить, например, на шлем. Или на стекло автомобиля. Камеру можно использовать как авторегистратор. Это у нас крепление для штатива двухстороннее. Но для того, чтобы выводить, нужно достать камеру из аквабокса. Это у нас крепление для селфи палки. Можно прикрепить даже к селфи палке, на которой нет резьбы, то есть для смартфонов, просто обжав ее вокруг. Это у нас USB кабель. USB кабель выглядит э, хорошим, надежным. Надеюсь, что он э, прослужит долго. Да, надеюсь, э, нормальный USB кабель. Отложим пока его. Вот эта штука для... Э, я думаю, что это сборный штатив. То есть э, камеру можно прикрепить, например, к шлему, и скорее всего чтобы настроить ее обзор, чтобы она правильно смотрела, вот этот сборный штатив можно использовать. Это у нас крепление. Если их вот если в аква вставить, то получится прямо даже небольшой вот такой штатив. Так, что-то не заходит. На, вот зашло вот э, такой вот штативчик получается если э, вставить в аквабокс пока мы отложим это одна штука с резьбой другая без резьбы обе э, с э, проклеены двухсторонним скотчем здесь э, можно регулировать э, вверх-вниз в целом э, аксессуары сделаны добротно то есть выглядит как надежная вещь. Аквабокс сам по себе не открывается. Извлечь камеру, то есть приходится применить определенную силу, чтобы извлечь камеру. Сейчас я ее извлеку. Вот, получилось. Вот сама камера. Выглядит э, э, миленько, э, легенькая она, приятная на ощупь. Мне нравится она. Сейчас э, ставим ее в держатель для штатива. Держатель среди сбой. Так вот вставляется. Резьба с двух сторон. Можно ее привинтить как угодно к штативу. Не знаю, для чего вот эти пайзики. Если кто-то знает, для чего они, напишите в комментариях. Вот Что-то из того, что было в комплекте, ничего не вставляется да. так. Ставим карту памяти. У меня карта памяти на 4 гигабайта. Ее должно хватать на запись одного часа в Full HD. Поскольку заявлено, что камера должна работать 70 минут, то это как раз, мне кажется, оптимально. Вот так, включаем ее. Все кнопки нажимаются легко без никаких люфтов в принципе камера приятная сейчас запишем видео и посмотрим как она его снимет тут вот посмотрю через камеру все что у нас на столе есть Так, включаем видеозапись И смотрим. Качество видео не самое лучшее, то есть в HD, но стабилизации нету, поэтому все трясется. Наверное, программными средствами можно исправить это. Но за 1000 рублей, я думаю, что это вполне достойная камера. Как фотоаппарат, я не думаю, что ее можно использовать, но сейчас э, сфотографирую пару снимков для того, чтобы продемонстрировать, как она работает как фотоаппарат. Вот тут вот есть режим просмотра. качество снимков 12 мегапикселей, но это какие-то не настоящие 12 мегапикселей, цветопередача не очень. Можно смотреть видео прямо с камеры. Вообще у этой камеры, конечно, можно подытожить низкая цена плюс это водонепроницаемый корпус плюс есть выход на HDMI большое количество аксессуаров в комплекте съемка Full HD Uh, у нее съемные аккумуляторы и зарядка по USB, uh, качественная сборка камеры и аксессуаров, легкое управление, ну и есть дисплей. Из минусов для меня это фишай, в водонепроницаемом чехле есть блики по краям, хотя их не будет видно, если удалить эффект фишай программно. Нет возможности подключения к телефону и нет удаленного управления, нет стабилизации. Ужасный звук, сейчас я его продемонстрирую на записи. И на самом деле для именно обычной видеозаписи, наверное, не стоит брать эту камеру, если вы не планируете впоследствии звук перезаписывать. Или же можно взять микрофон, ой, диктофон с петличкой и записать отдельный звук. Итак, проведем тест под водой. Посмотрим, как поведет себя камера под водой в водонепроницаемом чехле. Пошли какие-то пузырьки, но, как я понял, это из соединений, а не из самого чехла. Потому что потом, когда я его раскрыл, камера была полностью сухой. То есть чехол защищает камеру герметично. Поэтому я покупкой в целом доволен. Камера свою водонепроницаемость продемонстрировала на глубине полуметра в бедре. В принципе, наверное, за 1000 рублей я советую вам эту камеру. В общем, спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Задавайте вопросы в комментариях. Чао, какао!